Всем привет, ребята, с я, а Зойка Найс, и сегодня мы будем э, играть в «Бесконечное лето». А, да, э, чего? Вы <laughs> а, Я видела эту игру в интернете, и тем более ее проходили двое моих друзей, поэтому... А почему бы мне, собственно, не пройти? А, вот. Ну и... Да, собственно. <laughs> Будем проходить. Логично. А, игра является плодом фантазии, Ее разработчики, русская болезнь, и сценариса. Просто... <laughs> ну, мне на это все равно. Пейзаж. Красивый пейзаж. Красивая надпись «Бесконечное лето». Информация. На игру сохранение галереи. Гордо Руки паньердинов на пороге удивительных открытий, при того распахнулись двери самого прекрасного места в мире нашего любимого лагеря савенок Эта смена запомните тебе на всю жизнь. Добро пожаловать. Ясно. Пойдем. Мне опять снился сон. Этот сон. Каждую ночь одно и то же. Песня с этот сон. С этот сон. А, ладно. А в чем прикол? Каждую ночь одно и то же. А, я помню, что-то не то Да, чуть не то просто но на утро, как обычно, все забудется. Может быть, одно и к лучшему. Останутся только туманные воспоминания о а пары открытых словно, пригла... приглашающих куда-то в воротах, с которыми в камне застыли два пионера. Делать, что так делать. А еще странная девочка. А, вот что скорость текста. Ясно. Которая постоянно спрашивает. И что же она спрашивает такое? Совенок. А вот эти статуи. Ты пойдешь со мной? Пойду. Но куда? И зачем? Да и где я вообще нахожусь? Конечно, случись все на самом деле наяву, стоило бы непременно испугаться. Как же иначе? Но это всего лишь сон. Тот самый, который я вижу каждую ночь. А ведь все это неспроста. Не обязательно знать где и почему, чтобы, я, чтобы понять, что-то происходит. Нечто отчая, отчаянно требующее много внимания. Ведь все окружающее меня здесь реально. ведь все окружающее меня здесь реально. Реально настолько, насколько реальны вещи в моей квартире. Я мог бы открыть ворота, услышать скрип петель, смахнуть рукой осыпавшуюся ржавчину, потянуть носом свежий прохладный воздух и поешься от холода. Мог бы, но для этого надо сдвинуться с места, сделать шаг, пошевелить рукой. А ведь это сон, я понимаю. Но что дальше? Изменит ли это мое понимание? Сейчас мне почему-то напомнила книгу часодея на часы. Кто читал, он тут поймет. Наверняка. Почему, не знаю. Сон, все... Понимаю, что сон, но все реально. А сова там была? Ладно. И здесь, словно по ту сторону, потрескивающиеся экрана старого телевизора, который с последних сил борется с помехами и сенцептами, показать зрителям все не упустит внимательность встать. Ага. Я вот, вот очень хорошо вижу горящие глаза совы. Ну а не филина. Ну, если это совенок, значит это сова, а не филин. Лагерь. да, это лагерь написано. И вообще-то, по-моему, ворота уже открыты. Станция номер 410. Uh -huh. ладно, я это не вытянуть. Но вот картинка теряет четкость. Наверное, скоро просыпаться. Молчание. Что же будет? Нет, моя тоже самое. Может быть, спросить у нее что-то? У девочки: Как же ее зовут? Например, про звезды. Хотя, почему про звезды? Можно же спросить про ворота. Да, про ворота. Вот она, удивится. Или лучше про букву Йо. У тебя что-то в совенке, что нибудь не подожди. Я не поняла, почему буква Йо. Хорошая была буква. Так вот, она же висит на совенке надписи. Не висит. Есть. Как будто ее больше нет. Ее. Ну да, логично. Какое отношение буквы ворота и звезды имеет к этому месту? У меня тот же вопрос к тебе. Человек, по-моему, это парень, по-моему, как и помню из описания, его зовут Семён. здесь у меня каждую ночницу этот, этот сон, который потом все равно заботится, надо искать разгадку здесь и сейчас. А вот если присмотреться, можно видеть Магелланово облако. Словно попал в южное полушарие. Молчание. Чуть шире, как здесь возвращаешься. Ты да вроде бы возвращаешься в реальность, но... Опять изо сюда. Ладно. Во сне всегда больше волнует мелочи. Естественно цвет твары, травы, невозможно кривизна прямых или С... прямых или свое перегоршенное отражение. Подожди, ааа! -а. все? Да, я не прочитала. Естественно. Подожди, вернись. Во сне всегда больше волнует меньше, естественно, цвет травы, невозможна кризна прямых предметов Или свое перекошенное отражение, а реальная опасности, готова оборвать все здесь и сейчас, кажется пустяком Естественно, ведь здесь нельзя умереть Я точно знаю, я делал это сотни раз Пацан, то что, суицидник? Я вопрос стою. Ну ладно Но если нельзя умереть, нет смысла жить Надо будет спросить у девочки, она местная, должна знать да, именно. Спросить, например, про сову. Опомнился. Больно уж птица странная. А впрочем, неважно. Молчание. Ты опять дальше свернешься сюда. Молодец. Ты пойдешь со мной. И каждый раз надо отвечать. Иначе никак, иначе сон. Иначе никак, иначе сон не закончится, а я не проснусь. Нет, я останусь здесь, <смех> пороху. Нет, да я пойду с тобой. Нам же нужно узнать лагерь. Каждый раз так сложно решить, что же ответить. Где я, что я здесь делаю, кто она такая. И почему от ответа на, вопро... на этот вопрос зависит так много в моей жизни. Или не зависит. Ведь этот про... это просто сон. Просто сон. Я так не думаю, парень. Где знаешь сюжет? Немного. Но я ничего не смотрела, никакие что... там. Я знаешь, ну знаешь, как. Я сейчас какие при чем дела у Подожди, ты работаешь за компом, компьютером? Ты где сейчас там? А ну сфокусируйся, фокус, дайте. Но... чего? Подожди, ты нашел девочку знаю, из этого, из какого-то там сом города и не помню. <ссвят> Интересно. Ясно, парень, что ты делаешь. Ну да. Стефани Сер. Что за сайт? А можно я его найду? Экран монитора смотрел на меня словно живой. Такое возможно. Так, рели глазки. Иногда мне правда казалось, что он обладает сознанием, своими мыслями, желаниями, стремлениями, умеет чувствовать, любить и страдать. Словно, в наших отношениях инструмент не он, не дошли на кусок пластика текстолит, текстолита, а я. Наверное, в этом есть доля правды. Ведь компьютер на 90% обеспечивает мое общение с внешним миром. Миром. миром. Еще звук постоянно клавиатуры. Напрягает немножко. Анонимные имиджборды, иногда какие-то чаты, редко, аська или джабер, еще реже форумы. А людей, сидящих по ту сторону сетевого кабеля, попросту не существует. Что сказать? Просто. Все они всего лишь плод его больной фантазии. Ошибка в программном коде или бак ядра, зажившего своей собственной э, жизнью. Ну, я не считаю свой компьютер живым. Люстра. Люстра. Ты чуть-чуть сместился. Ты еще вон там лампы вижу, и там еще лампа. А, ладно, это свет. Это лампа, да? Нет, это обо Вот люстра. Ну, люстра я единственный. Если посмотреть со стороны на мое существование, то такие мысли пока что не стоит бередоме, а какой-нибудь психолог наверняка поставит мне кучу заумных диагнозов. И, возможно, выпишет направление в желтый дом. Что за желтый дом? Я не знаю. Типа больница, да? Псих. Ну? А, рассвет наступает, я смотрю, С свет тут быстрее, из окон, из окон. Ты опустил взгляд на окна? Ло. Типа он все это время просто смотрел тупо в потолок? Ну ладно. Маленькая квартирка без бы средов, какого, ли, какого бы то ни, а, ни было ремонта или даже подобие порядка. Очень знаковый вид из окна на серый день. Ой, oh, на серый день и ночь куда-то. Подожди, что? Вечно одинаковый вид из окна на серый. А день и ночь куда-то бегущий мегаполис. Вот. вот условия моей жизни. Просто даже не, не то, что я пишу, часто все равно ошибаюсь. Подожди, ты же подросток. Если нет какого-либо ремонта, то есть ты, получается, живешь без родителей, но ты подросток. Ты живешь без родителей. Подросток живет без родителей. Лично мне это не поддается моей логике. Ну, потому что родители по-любому сделали бы ремонт. Хоть какой-нибудь, ну или просто на как-то склеили бы обои. Конечно, все начиналось не так. Я родился, пошел в школу, закончил все как у людей. Поступил в институт, где кое-как промучился полтора курса. Окей, ладно, тогда не подросток. Я вам что показала, что под... Если лагерь, то получается подросток. Значит, вожатый. Ну ладно. Ладно, короче, узнаем все. Просто я моей логике не поддавалась, слышно. Работала на паре тройки разных работ. Лучше бы пошел в Ютуб. Русская же игра, значит, YouTube. Ну, вообще везде же есть, даже в Японии. <с> иногда даже неплохо, иногда даже получая за это достойно. Иногда даже и неплохо, иногда даже получая за это достойно. деньги. Тавтология! Тавтология, да ладно! Однако все это казалось чужим, словно списано с биографии другого человека. И не считал жизни, она словно зациклилась, продолжала идти по кругу. По-моему, мы сейчас просто всю эту серию будем читать сюжеты, даже не пройдем сам лагерь, как в фильме «День сурка». Я такого не знаю, фильм. Только у меня не было выбора, как именно провести этот день, и каждый раз все повторялось по одной и той же схеме. Схема пустоты, он не отчаяние. О, я успела прочитать, я думаю, там еще будет предложение. Такое окно больше. Места столько много. Последние несколько лет я просто сидел, своими днями сидела... Последние несколько лет я просто целыми днями сидела за компьютером. Иногда подворачивались какие-то халтурки, иногда помогали родители. О, в общем, на жизнь хватало. И это не мудрено, ведь потребности у меня небольшие. На улице я практически не выхожу, а все мое общение с людьми сводится к интернет-переписке с, с анонимами. Почему это выделено слово? У которых нет ни реального имени, ни пола и возраста. Ну, не знаю. Половина правильно пишут в интернете. Половина неправильно. Есть у меня один человек, который неправильно все пишет о себе информацию. Ладно, Н не та вообще сейчас информация, не, то, не те слова. Короче говоря, достаточно типичная жизнь. Достаточно типичная жизнь, достаточно... Короче говоря, достаточно типичная жизнь до достаточно типичного социального человека в своего времени. Почему мне сбиваются? Это обломов э 21 века. А это такие... А, Семена Ломов с 20-21 века. Окей, может быть, маститый, маститый писатель напишет обо мне роман, который станет классикой современной литературы. Или напишу я сам. Впрочем, нет, что себя обмануть? Уж не раз пытался. но меня не хватало даже на короткий рассказ. Да, мне что-то хватает. сначала я множество других вещей. Рисовать не дано от природы. Программирование надоело. Иностранные языки долго и скучно. Ну, зато по другим странам не сможешь путешествовать, поздравляйся, парень. Нет, салат можно просто говорить. Любил раз, разве что читать, но даже при этом никогда не, бы не назвал себя эрудированным человеком. Эрудированный, людей, которым много знает, да? Я тоже себя так не знаю, хотя и много читаю. Ладно, ладно, все. И хватит обо мне, давайте в игру. Возможно, я был асом в просмотре Мэйбэ. Гроссмейстеров не умел шуточек в интернете. А не ума! Плати мне за это... Плати за это деньги, я бы обрадовался. Заработал бы неплохо, но вряд ли и так можно... так просто можно заполнить пустоту в душе. Можно озвучивать, я не могу. Красивый пейзаж, очень даже. Сегодня очередной типичный день моей типичной жизни, типичного неудачника. Слишком много типичных. И Именно сегодня мне нужно ехать навстречу институт с товарищей. По правде говоря, совершенно не хотелось. Да и какой смысл, если вместе с ними я отучился всего ничего? Однако, меня все же уговорил друг, бывший одногруппник, один из немногих, с кем я поддерживал контакт не только в интернете. Окей. Красивая рамочка. Очень красивый пейзаж, Кора мне вообще нравится. Красивая рисовка. Да даже эта быстрая машина Очень хорошая. Это, так понимаю, наша семена, да? Белый головой? Ну, ладно. Он, по-моему, рысый. Рыс, да, он рысый. Он бородой. Фу. Бородой не хватало. Аниме! Вечер. Мороз. Остановка и ожидание автобуса. Я никогда не любила зиму. И зима. А я люблю. Сейчас со мной с таким-то пейзажем. Как мне это не любить? Семен, ты тупой. Впрочем, жаркое лето тоже не моя стихия. А, все, я вспомнила. Что сейчас должно произойти? Перед этим. Просто не вижу смысла выделять какое-то одно время года. Не столь важно, какая погода на улице если ты целыми днями сидишь дома. Автобус сегодня задерживался, так как... Так сильно, что я уже готов был плыть на все и потратить последние пару сотен на такси, совсем не ехать, у меня почему-то в голову не пришло. Ну да. Москву, как всегда, роились миллионы, мыслей, с которых совершенно, возможно, выудить хотя бы одно стоящее. такую, которую можно закончить, перевести порядок, облечь форму идей и претворить в жизнь. Может быть заняться бизнесом, но откуда я возьму деньги? Или пойти опять работать в офис? Нет уж. Может, стоит попробовать фриланс? Да что я умею и кому я нужен? Вдруг мне вспомнил с детства. Или скорее юношка, 15-17 лет. Почему именно это время? Не знаю. Наверное, потому что тогда все было проще. Было проще принимать такие сложные сейчас, такие простые, простые тогда решения. Прошло 6 утра, я все-таки знал, как придет мой день, а выходные ждала с нетерпением. Смогу отдохнуть заняться любимыми делами. Компьютер, футбол, встречи с друзьями. Ми. А, ну ты не поддерживал просто, не поддерживаешь. Но были эти друзья, окей. А потом, когда наступит новая неделя, вновь примусь за учебу. Ведь раньше не возникало этих мучительных вопросов, зачем, кому это надо, что изменится, если я это сделаю, или что не изменится. Просто поток жизни такой привычный для любого нормального человека и такой чуждый для меня тепершнего Время беззаботного детства. Тогда же я встретил свою первую любовь. Оу! стерлись из памяти ее внешность характер. Как строчка с профиля в социальной сети осталось лишь имя да те чувства, которые захлестывали меня, когда я был с ней. Теплота, нежность, желание заботиться, защитить. Мне сейчас будет ор? вы не поймете, почему. Жаль, что это продолжалось так недолго. Сейчас я уже с трудом могу себе представить что-то подобное. Можно мне меня книжка не закончаться? Спасибо. Наверное, сейчас хочется познакомиться с девушкой, только не знаю, как начать диалог, о чем вообще с ней говорить, чем ее заинтересовать. Да и позади девушка я давно не встречал. Хотя, где мне их встретить? Ну да, тоже все время дома слышно. Звук работающего двигателя вернул меня к реальности. Фу. Ай! Отъехал автобус. Ну, кстати, за лапки не видно плана Ну, ладно. Ну, Какой-то он не такой имеет, снова мысль. 410. А, ну ладно. Стоять! Сон номер 410 автобус. Автобус 410. Ладно. Впрочем, какая разница? Поэтому маршрут уходит только 410-й. Это, видимо, он, видимо, не видел в сне, что у него остановка 410-я. Ну, для 410-го автобуса. Ой, прям чистый, занимая. А мне показалось что там был огонь из пары? Огни пролетают мимо, и их холодный свет словно зажигает внутри давно погасшие чувства. И они сжигают и просто пробуждает. Ведь они уже давно не живут во тьме, тут задихают, а просыпаясь вновь. Какая-то очень... Какая очень известная мелодия играла в ради... ради... радиоприемнике у водителя. И я ее не слышал. А смотрела запотевшее окно автобуса, напряжающий мимо машины. Ведь люди куда-то спешат, ведь им что-то нужно, и погруженные в свои дела, они не задумываются о вопросах, учащих меня. Такие о, моё, нос. Всегда. Наверное, у них тоже есть свои серьезные проблемы. А может, им живется куда легче? Может, им живется куда легче? Знать наверняка нельзя, так как все люди разные. Или не разные. Бывают поскольку человека легко подсказывать, но пытаясь заглянуть к нему в душу, видишь лишний прогляднуть Почему так долго, вообще это все кворится? Вижу, надоело, честно. Автобус приближался к центру, и мои мысли прервал яркий свет огонь небольшого города. Помню, реально в этой серии только доедем до лагеря и все. Прибудем в лагерь. Мы не едем. Мы же него попадаем просто. Сотни рекламных хулилисток, тысячи машин, миллионы людей. Я смотрел. Я смотрел на это все это представление почему-то мне безумно захотелось спать. Окей. Глаза закрылись всего на полсекунды. И и ты оказался в лагере, Савенки. Поздравляю! Да? Да, да, да, да, да. Из трейлера. Ни фига. Ни фига. А, ну ладно, это картинки. Все, ясно. Анимированные. Здесь другая картинка. На рекламном Реально прям аниме. Ну, я знаю то, что нарисовка анимешная, но прям это вообще прям. Это чисто аниме. Давайте, люди, снимут э, аниме просто какой-то концовкой. Да, лето. Дожди. Чё, пустой автобус. Девчонка. Лагерная. Из лагеря. Для лагеря. Че за. А, Славя. Окей. Ладно. О, oh, май. Лена, а. Окей. Это девчонка? только что с Леной была. Оу, ё. СССР. Ульяна. Так. Славия Славия Лена. Ульяна. Рыжая. Алиса. Окей. Алиса прикольная. Красивая. Ладно. Мику. А вот это уже не русское имя. Ушки. Ушастая. Там была ушастая. Бесконечное лето. Но, к сожалению, это слишком все сильно затянулось, поэтому э, на этом я буду заканчивать. И если вам понравилось, и вы хотите продолжение бесконечного лета, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии с продолжением. И также, если вы не впервые на канале, то подписывайтесь на него, и рассказывайте про него своим друзьям. Ну, а с вами была я, Азоя Канайс, и всем пока!